И здравствуйте дорогие зрители сегодня я забил. все в коучку решил поиграть во вторую часть загадка орков пролог так что мы начинаем да немецкая точка так что если где-то там я буду тоже не успевать читать так что тут вы ставите на паузу почитали а если вам понравилось этот контент да, я не играл в пролог, так что имейте в виду, я здесь вообще ну, вам. Короче, такого дела. Ну и сейчас в данной ситуации я работаю, поэтому у меня интернет не ловит. Это раз. Мы скидываем просто с телефоном. Не представляете, как это тяжело. Целый день ждать и записывать это все. Сами просто офигеете. Ладно. Если вам понравится этот ролик, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. А мы начинаем. И да, не обращайте внимание я чуть приболел. Ну, ведь вот видите, да? Начало самое. она очень быстро загрузилась. Так, сколько у меня сил? 70, локкости, 70. Ну в принципе, как игрок обучающий. Вообще, видите, ну, дрижом, дрыщ, короче. Э, давай, беги. И богом, Есть я. и наша сгуба. Аюш мы же не живешь Dobrze cię znowu widzieć, żywego i całego. Ciebie też, horto. Wszystko w porządku? Jak na razie tak. Jedynie Erwin nie może się z tym wszystkim pogodzić. Tak wściekłego jeszcze nigdy go nie widziałem. Gdybyś to był godzinę temu, mógłbyś zobaczyć jego wyraz twarzy. Myślałem, że zaraz nas pozabija. Na szczęście tego nie Na szczęście tego nie Na Wiesz coś może o tym miejscu? Niestety, ale ten... nic o nim a, nie a, wiem. A, żyje, nie nie wiem tylko, że trafiliśmy tak. do odciętej ja od reszty Świata Doliny. Polne... Nic tak. dziwnego. Przez te góry nie, nie daje, przeprawiłby nie się nawet tak, najtwardszy tak, poszukiwacz. A, a. Bli... Uh, kiedy ja zapuskał, ona bardzo niedalona była... E, a teraz przeczytać niemożliwe, praktycznie w ogóle, Tak, Zabieram, lutam, jak zwykle это нам пригодится жалко здесь бегать нельзя как бы ну, я привык что бегаю как всегда, так что здесь есть как говорится масляно в здесь кто-нибудь есть так ну вроде здесь противники такие мощные мне говорили но факт я того не знаю да, конечно, может быть, мир Готики как-то бегает, как бы вам не нравится, я понимаю, но... Сами понимаете, это суть Готики, так что тут... Да, манечок CSGO будет, не забывайте, так что... Просто время видите. интернет, говно. Полное говно, поэтому, как я переехал, у меня... Жопа с ручкой, короче, так сказать. И ничего я тут не сделаю. Так что, записывать пытаюсь через телефон, ну как, с тел телефонного интернета. Patrz, do Смотри, как ты всегда с тебя ведешь, когда возникает проблема, В следующий раз смотрел по-друге, А вот и ты. я уже думал, что ты нужно себя ждать. Спокойно, злого дьявола так быстро не берешь. Ото доводство может быть спокойным. Об этом команды так. Где мы вообще находимся? Где мы в ogóle jesteśmy? Это jest хороший вопрос. През час твоей необычности zdążyłem trochę aus, rozejrzeć по далеко не nawet know, tego know, Z tego, co udało mi się zaobserwować, no, no, tak, znajdujemy tak, się w dolinie no, otoczonej szczelnie to, wysokim no, pasmem górskim. Widocznie jedyna no, droga, no, która tutaj, no, tutaj no, prowadzi, no, to ten opuszczony to, szyb górniczy, no, do którego no, palu planem. Podążając tak, tą ścieżką, trafimy do centrum dobra, tejże doliny. Zaraz po lewej stronie ścieżki to, rozpościera to, się niewielki las. Udało to, mi się także dostrzec ruiny jakiegoś zamku. Zamku? Myślisz, że ktoś może w nim mieszkać? Raczej wątpię w to. Ten zamek tak. to tylko kupa kamieni. Widać, że to czyły się Sami, u u Ja tak będę prosić, bo ja nie uciekuję, bo subkitry są bardzo szybkie. W ostatnim czasie ja zauważyłem, że gotyka zdaje się nad ludźmi, którzy szybko czytać powinnią. Czekaj, czekaj. Coś mi się przypomniało. Co takiego? Czy to nie tą dolinę kazał nam odnaleźć Karalius? Zamek to chyba najlepszy dowód na to, o czym on nam mówi. Być może przekonamy się, ale... jeśli to ta Dolina, Karaliusz będzie zachwycony, wreszcie będziemy szybsi od to i Boharta. Tylko na to wszystko potrzebujemy dowodów, których jak na razie nie posiadamy. Których u nas nie. Co Co zamierzasz teraz zrobić? Na pewno nie będę stał założonymi rękami i lamentował nad naszym losem. Rozkazy Karaliusa są jasne. Mieliśmy odszukać tą cholerną dolinę jak na razie przynajmniej to nam się udało. Trzeba będzie ją dogłębnie zbadać, żeby nie zarzucono nam, że się pomyliliśmy. Tylko na chwilę obecną nie jest to możliwe. Dlaczego? Klarenc nie może chodzić, a to wszystko Kala, przez ten niefortunny nie upadek. Spadając do szybu, zwichnął sobie kostkę i to dość paskudnie. Dopóki nie stanie na równe nogi, będziemy tutaj cały czas stacjonować. Bez niego nie ruszymy w chłop do liny. Postaram się mu jakoś pomóc. Postaraj się jakoś Co, No, co za bier? A na ja powinienem siedzieć i wypełniać karę? Co z swoją noz? Słyszałem, że nie, nie może ja chodzić. Tak. Dovolno, kobieta. Boli jak cholera. Się. Mogłem bardziej skupić na, się na drodze. Wódki, się drogły, tak, Wtedy nie doszłoby do tego to... wszystkiego. Doшло. Kostka strażnimi spłamała. Jeszcze to znaczy, nie spuchła. mogę wstać. Ja nie mogę normalnie wstać. Na domiar złego no, zapomniałem, zabrać wziąłem z miasta kilka mikstur. Niech kilka Teraz tak. muszę cię ja prześcierać swoją radę. głupotę. Postaram się no. jakoś pomóc. Na pewno nie zostawię Cię z tym samego. Dobrze to słyszeć. Wiedziałem, że zawsze mogę na Tobie polegać. Co konkretnie potrzebujesz? Wystarczy, jak przyniesiesz mi sześć sztuk ziela leczniczego i dwie sztuki górskiego mchu. Te rośliny powinny rosnąć w tej okolicy. Nie pogardziłbym także butelką wody. Od tej całej wędrówki zdążyłbym mi już zaschnąć w gardle. Jakoś to załatwię. Так. Понял. Понял, принял. Вода ему нужна, Короче, это вот так. Конечно, серьезно, выхнул так себе под лыжки, Так из-за этого он не может продолжать поход. Но попросил принести ему 6 лечебных растений и 2 горных моха. Я легко распишу их в этом месте. Ну как бы сохранимся. Ой. Ну как бы видите, я не чтец, как бы как все некоторые, так что тут не чертяки. Просто видите, я давно не читал уже, как бы, уже эти навыки подутухли, так бы сказать. Да любой бы на моем месте при, приутух, как бы, я работаю, есть не работаю, знаете. У меня такая работа, которая блин ну, реально, я тут как как начальник, ну, что реально. У меня... Командовать умею следы никак быть. Под, по, ну, по факту, я не начальник. Я не умею открывать ну, замки отмычкой. Так, горного два моха, тогда да, говоришь? Надо будет посмотреть, и есть и растет. Сколько чего у меня тут? трава, лечебное растение, так. Горный мох надо, да? Говорит. Нет? Нет Так, ну ладно, пойдемте падальчиками там помахаемся в ну, и слегка чуть, чуть приболел так что дорогие зрители <кх> с этим ничего не поделаешь блин дали бы орудие какому-то такого прям петля у ладно на тоже сохранимся <кх> Так вот. меня натащили так жестко. Так, ладно, ну хоть мясо есть. Хоть что-то. Сейчас просто пожарить его будет и подхилиться. Поэтому хиль тяжели, как говорится. А, да, дорогие зрители, переезд для меня очень тяжкий Ни интернета, ни связи, ни хрена сами понимаете поэтому вы же заметили как я записывал ролик я скинул один Ладно. хоть сойдет и это ну как бы видите да э, я сменил местоположение поэтому И вот такого вот. Нечего взять! Кряк получается. Ну, со снегами я наверняка не справлюсь. Это по-любому. Ты чердись, не нафигачки, я сдохну. Чего? Из этого не выйдет ничего хорошего. Как это интересно, по слабые. Ладно, как говорится, хильцы, живи. Ну, потом не спустимся, посмотрим. Я еще не знаю, ни сникла локации, ничего здесь. Особо кое-сто даю. Блин, у меня. Жестко три, да? Снайпера. И Вот, вообще. Ой, ай ай, ай ай ай Ну, я так и думал. Да, выглядит как оригинальная Готика, так что тут, я не знаю, вообще. Чисто я не проходил, такие еще игры. Я просто снимаю, сейчас мне просто нужно подписчиков набрать да, на ситуацию, чтобы быть хоть как каким-то человеком. Угу. Булки собрались. Что, тупые, что ли? который немножко пожарам похилить от Ничего, взять. нет. Просто пробежимся по вот этой локации чуть-чуть. Не знаю, ютуберы это снимали, нет, я как бы вообще блин аллигатор, серьезно ой, юпля ну давайте честно посмотрим, особо из так, этого не и... выйдет ничего хорошего ну, не знаю как у вас вот громко сильно нет я потому что ну чисто еще и новый микрофон подкуплю поэтому я не знаю как он будет работать поэтому я у настраивать пытался так что Тут, дорогие зрители <связать> диалог аспирации из этого <связать> не выйдет ничего хорошего Блин, ящер. Ладно, справимся с ясером, надеюсь. Чего? А ч ему так пропу мало давляют? Что за. чего? А что это когда на капол было мало а -а -а. не ну это жопа с ручкой если в такой прям что он как-то ящер сильный так ну не пойдем куда -то. Так, лечебные растения мы уже насобирали, да? да, ну, да? Так. Леч... 6 лечебных растений. Так, и 2 горных хом мах. Но мне надо бы туда, наверняка, по-любому, с такими. Горха они, короче, махаться, я так понимаю. Но я еще локации не знаю, поэтому. Так что, дорогие зрители, не серчайте. Давай на волков на рынке Видишь, конфетчик. О! А волки не такие сильные оказываются. Лакорсь. Оо. Да сколько у вас тут глухий? Сохранить всякому надо. Куркала, ману, блин. Так, мухи, сдохните. Ой. Ай-таки. Так, так, закинулся немножечко, потому что мне кажется, что... Из-за этого не выйдет ничего хорошего. ...не а... захотится Не, ну, ну так не работает, да? Ой. блин, у меня хотя бы каком-нибудь оружие в было бы доспехи лучше. А, не, попробуем вот так Что это за свечение? Ой! Ну конечно. Вот я понял, что это за свечение, короче, ладно. Лучше пойду и горхай наверху помахаюсь. Может, я еще слаб для этого но так я думаю что там артефакта какой-то по-любому слабый, лучше не идти на противниками что-то какие-то там горные надо эти собрать то попробуем горные какие-то искать может где-то интересное найдем я еще не знаю поэтому вот так дорогие зрители если какие-то проблемы решаю я за своей работой так, за вам никогда не бойтесь. я говорю вам честно на такую работу не идите как, как бы вам предлагают идти за начальника там еще за кого-то не идите никогда почему потому что да, повышение привилегии вы скажете да да, да, да. конечно не иди сюда чапай чапай иди сейчас люлей там. Надо быть всегда хитрым с такими снайперками. Давай, давай. Ай, блин, тупанул, конечно. Ничего страшного. Да, еще буду потом со временем вырезать это все, Как вы, ну, знаете, вырезка тоже. Из этого не скажите, выйдет ничего хорошего. Я всем легко там прям вырезал, да, примерно, что-то вставил. Но не так-то было. Вы еще дожидаться будете времени. как его знают, Но ну, еще, знаете, даже сижу в стримерском кресле, как бы... Ну, Обычно я привык, что сижу в стримерском кресле, разваленный, а тут... Не стримерского кресла, а обычный стул. Блэйзи. Голодный падок. Нифига не там киратят. Ой. Ладно. Ну как вот побеждать, когда ты такой слабак? Объясните мне, пожалуйста. А ну-ка, бежать, просто попробовать, что тут. Ой. Ой, долина падальщика, капец, кинка. Та самая, походила, трава, да, на которой мне нужно быть? Смотрите, попочка, а. Не, ну, тут... так. Здесь такие противники, я типа, мол, смотрите, но сам я слабый. Ладно. Пофиг. Короче. Будем делать рискованно. Кто не пьет шампанского? Ой, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Постал на юг. Давай, давай, давай. А я сейчас просто их зачищу нафиг и все. Спокойно. Мяско. Я не помню, что там мясо дает. Из этого не выйдет ничего хорошего. Сколько ты там съешь? Серстик. Да. Так, ладненько. Надо что-то придумать, чтобы у нас Смотри, кто такой у вас разъел, Такой зубы, притвор. Из этого не выйдет ничего хорошего. А, старый падающий, поэтому мне так что то не давал. Кстати, а из носок? О! Ножки больше, да? И сапожки? Вот там горный мох, который мне нужен был. Угу. Mm -hmm. Это уже неплохо дает к силам. Но это мне надо еще на руку, короче. Давай, давай, иди сюда. Грязная подлая тварь, тупой. Никогда таких подлецов не видел тупых. Ладно все равно надо подзачить а это голодный совсем другой я уж подумал не обосрался И случились обосратушки короче пердечный приступ случился Я говорю, ты а считаешь, я да? не где ты... -то? то я не вижу, -то. Давай, давай. Сюда с приступом будешь. у добиться непонятно дают еще что-то превращают в энергию тем матут с них просто Там ничего нет. Ничего не выйдет, ничего хорошего. И как я это сделаю? Я не умею открывать замки отмычкой. Значит, кого ох, не выйдет ничего хорошего отлично что это под зачистить решил мы ну, не всех убил еще да угу. со временем там при ударим за этим все местом и когда там брат шумит у меня брат так все ролики записывают представляете вырезать это все дело но я не вырезаю сейчас пока тоже в мир готики тут особо летать не надо Bóg na plakacie. Hmm. Mam dla Ciebie zioł. Znakomicie. Daj mi je. Dziękuję. Teraz miejmy nadzieję, że to jakoś pomoże. Mech posłuży mi jako prowizoryczny bandaż. Przynajmniej w jakimś stopniu sztywni mi tą kostkę. Możesz już chodzić? Raczej tak. Chodź dalej. Może sprawiać mi to pewne trudności. Tak. Masz może przy sobie butelki wody? Mam, tylko po co ci ona? Clarence potrzebuje się napić. Jego butelka świeci już pustkami. Trzeba było tak od razu mówić. Daj mu ją, niech mu wyjdzie na zdrowie. Mam coś jeszcze. Co takiego? Prosiłeś mnie. O... Wielkie dzięki Ronin. Tylko tego brakowało mi do szczęścia. Ah, wyśmienita. Jeszcze raz wielkie dzięki. Odwdzięczę ci się jeszcze kiedyś za to. Ej, ty! Clarence jest już gotowy do drogi. Na to właśnie czekałem. Wspisałeś się jak zawsze. Teraz możemy kontynuować swoją wędrówkę. Musimy się rozdzielić i zająć się badaniem tej doliny. Każdy znajdzie dla siebie jakiś skrawek ziemi, ja wyruszę do pobliskiego zamku, tam nie szukajcie. Wszystko jasne? Oczywiście. W takim razie, brać się za robotę. Nie traćmy cennego czasu. Ej, ty! Co zamierzasz teraz? Zostanę tutaj, będę stąd obserwować okolice. No oczywiście. Может они мне чем-то помогут сейчас посмотреть там сражение, несражимыми попробую аллигаторы завалить, посмотрим, может что-то получится. Да, мои ролики может будут длинные, модные, но веселые. сюда аллигатор. Сима. Пошел на юг. О, еще у меня с отлично. Я-то думал, он копыт какой мощный, а оказалось слонаком. Как всегда, из гоблина здесь никак не обходится. Воин, наверное. ой ну, Почувствую. Нечего взять. из этого не выйдет ничего, ничего хорошего. Ну, почти, когда, кстати, Нечего взять. Хм. Горный мор. Какой-то амулет? Ну-ка, что это за амулет? Собирает защитить от оружия. Ну, Сойдет, пока один. может что-то. И другая, я на да? переналидим. У вас он на кореса. Там ничего для этого не выйдет, ничего О, хорошего. У вас реально там моракулис. Может я смогу убыть побыть? Кто... Меня слышишь, как он кричит? Уф. Это не моракулис. пантера? у там ничего нет. Пантерки навалял, я думал там ракули. Ну как бы опознался Ну как бы сказать обосрался. Все да? Просто не ожидал. Почему я на ящике так напал? А Мне пару тычек я дох Может, что-то я багануло у меня, я так не понял. Ладно, пойдемте туда. И... Мне просто интересно. Смогу я этого мра... мракориса победить. Как вы думаете? Пытка, не пытка, но все равно попытаться стоить вон он, мракорис стоит. И даже ему тычек Ну? нет, я на авторе навряд анабряда побегу. Хотя, еще... Повезет? Ай! Нет, не повезло. Это... это невозможно. Ну как можно? Все возможно, только я как ящерку победить. Могу мне вот это попробовать. Давай попробуем еще раз ящерку победить. А, Обычно. Ящики, там мощные. Не, ну реально, тут ящики прям. Е-чай, все мощные. не выйдет ничего хорошего каким-то чудом я победил но там еще на ящике Пошла вон отсюда крусять нас. Из этого не выйдет ничего Ой. хорошего. Фуй, испугал. Что я думал, сделаю? Интересно. Что-то интересно здесь всё. Затрагит желто. Пошел жопу. не ничего выйдет нет. ничего хорошего. Нечего взять. Там ничего нет. Нечего взять. Из этого не там выйдет ничего, ничего хорошего. Я подумал, интересно, что там будет, да? Medford, to? O, dobrze że jesteś. Mam do ciebie ważną sprawę. O co chodzi? Trzeba udać się do chłopaków i zebrać od nich informacje, które ma... Informacje... Tak. Ka... Nie badać pieśle, badaje. A... Co nie... Dopiero szybko ujrzymać... О, вот. и. Там ничего нет Я не умею открывать замки отмычкой Я не умею открывать замки отмычкой а кто может обучить ты можешь мне рассказать О -о -о. вот это прям и Я не умею открывать замки отмычкой. Хотя знает, может, ты откроешь. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. Может, где-то что-то да и есть. в любом случае бесплатного сыра в нашелке не бывает так что и до него добраться дальше мне это все пригодится потому что я отхилился вот чем-то всякие пособирал тоже и книга интересно а боевые искусство неплохо может что-то я изучу усилился Я тоже черпионов наверняка оболтал. Ладно, наверстались. посмотрим, что там. И потом на этом ролик мы закончим. Что-то необычно находишь и делаешь то, что тебе нравится. О, руна телепортации. Пожалуй, на этом мы закончим следующую серию серии. Всем пока и до новых встреч.